Каталог программы. Очень удобный и быстрый выбор производителя, просмотр его ассортимента. В разделе «Фотографии» можно посмотреть внешний вид изделия, а в разделе «Карточка» изучить более детальное его описание. При помощи раздела «Фильтры», используя набор специальных параметров, можно быстро выбрать нужное изделие. Например, среди множества параконвектоматов нужные найдем за считанные секунды. В разделах «Характеристики и аксессуары», «Описание и подключение» можно получить более подробную техническую информацию, а также выбрать для основного изделия необходимое дополнительное оборудование в своем разделе. В ходе проектирования создается проект, и можно смотреть его визуализацию, используя 3D-формат. Все это дает возможность быстро, четко и грамотно выбрать оборудование для проекта, сформировать спецификацию с выбранным оборудованием и его аксессуарами, которые автоматически попадают в итоговый список. Надо только выбрать необходимое. В этом видео мы коротко рассказали о программе EquipCAD и о большом ассортименте бренда UNEX. Наглядно показали, насколько удобно, быстро и просто работать в программе, как пользоваться системами поиска и фильтрации оборудования и продемонстрировали, как это выглядит в работе проектировщика. Вы можете бесплатно получить программу EquipCAD и использовать ее уже сегодня, пройдя регистрацию на дилерском портале EquipMe. Используя ресурсы и технические возможности программы EquipCAD 2022 года, создавайте отличные проекты с оборудованием UNEX.